Вот эта вот инсталляция музыкально-звуковая. Это эксперимент 20-минутный с жесткими музыкантами визуально, как он потом интегрировался в фильм. но Я посмотрел и даже, в принципе, если бы не вот эти начальные титры, то не было бы заметно». Мне кажется, как-то очень странно. Я уснула, проснулась и думала, что у меня такой лопатик, я на его взяла вообще. Прекрасное пиашли, тотальный Верх хорошая. Я очень довольна, да. За счет световых эффектов, которые создают не только на сцене, как бы в зрительном зале, зритель получается участник этого шоу. Крутой парик. К, зву к звуку, к цвету. Человек подачи.